Всем здравствуйте! Сегодня мы дадим рекомендации, как правильно активировать тренажер для сознания Покров. В качестве модели с нами будет работать Ольга. Оля, возьмите Покров между рук, во время, когда человек держит его между рук, происходит сонастройка с тренажером. И в этот момент очень важно ощутить, какие изменения или какие вибрации возникают. В момент самостройки. Какие у вас есть ощущения? Тепло стало появляться в ладошках еще угу. больше. В районе ног. Но ощущение спокойное, в а ногах тоже такая как бы приятная слабость, расслабление. Хорошо. Значит, мы рекомендуем начинать активацию покрова с восьмого центра. Восьмой центр находится над головой на уровне вытянутой руки. В этот момент можно закрыть глаза и, при, и представить его там. И здесь важно понимать, что у каждого человека может быть свое понимание этого центра. То есть кто-то видит шар, кто-то звезду. Ольга, как вы его ощущаете? Ощущение места, которое вот там есть, да, и как бы как, какая-то пульсация, что-то. Хорошо. Теперь нужно зачитать формулу активации, как бы вчитывая его в восьмой центр. Зачитываем формулу активации в Силой божественной любви я наполняю все свое жизненное пространство. Силой гармонии, мироздания и своей свободной воли я формирую свой легкий свет, Легкий путь. Свет принимаю, мудрость проявляю, да будет так. Хорошо, мысленно возвращаемся в восьмой центр и просматриваем его. Поменял он цвет или нет? Может быть он стал ярче, шире. Как идет от него поток к вам? Принимаете вы этот поток или нет? Какие у вас ощущения? Да, стала. Во-первых, я увидела сначала фиолетовый, как радуга, потом это превратилось в такой яркий, ясный свет, обы... mm. свет больше серебристый. И вот он очень светится сейчас. Хорошо. Что-то мешает этому потоку, что-то сдавливает его, или ограничивает, или все свободно? Он как-то в сторону идет. Так, вот здесь желательно вам сейчас этот поток скоординировать угу. с вашим телом, то есть направить его на себя. Угу. Получается? Да. Хорошо. Дальше, значит, акцентируем внимание на макушке, и на седьмом центре, и также зачитываем формулу активации в слух. В паспорте дана стандартная формула активации, но Ольга она поменяла некоторые слова, такие, какие ей более, как, более приемлемы, более нравится ей с ними работать. Поэтому это каждый может также сделать. Зачитывайте, Ольга. Силой божественной любви я наполняю все свое жизненное пространство. Силой гармонии мироздания, своей свободой воли, я формирую свой легкий путь, свет принимаю, мудрость проявляю, да будет так. Все. Возвращаемся мысленно в седьмой центр и просматриваем его. Есть ли какое-то чувство сопротивления потоку, чувство распирания, давления? Какие ощущения у вас возникают в районе макушки? Ощущение, как будто энергия как бы крутится как воронкой. Хорошо. Здесь я рекомендую, можно себя представить в виде сосуда, а голова как горлышко. Седьмой центр, это как пробка, которая мешает прохождению потока. Вы мысленно можете эту пробочку удалить и впустить этот цвет внутрь своего тела. Получилось у нас? Свет идет внутрь. Ощущаете поток? Да. Никогда. Хорошо. Значит, продолжаем. У нас дальше идет это шестой центр в районе третьего глаза. Также акцентируем внимание и зачитываем формулу активации. Силой божественной любви я наполняю все свое жизненное пространство. Силой гармонии и мироздания и своей свободной воли я формирую легкий путь, Свет принимаю, мудрость проявляю, да будет так. Также мысленно возвращаемся в шестой центр. Здесь мы можем просмотреть мозг, состояние мозга, состояние глаз, есть ли какой-то тоже также дискомфорт, чувство какие то какое-то чувство сдавленности. Все то, что мешает движению вашей энергии, правильное распределение энергии, нужно это все просмотреть и убрать. Есть ли у вас какие-то блоки? Пульсация в Пульс, да. районе лба. Хорошо. Если мы мысленно представим ваш, ну, если вы мысленно представите свой мозг, как он выглядит? Ну, такие ровные, четкие контурные, интересно такие извилины. Угу. То есть все там чисто и хорошо, светло, скажем так. Сейчас как я стала смотреть, оно светлее и светлее, и вот затылок становится в районе затылка, становится теперь светлее. Вот, замечательно. А, глаза просмотрите. Здесь очень важно дождаться от тела отклика. Какие-то ощущения есть? Угу. Если вы готовы, то мы можем переходить на горловой центр. Также акцентируем внимание и зачитываем формулу активации. Силой божественной любви я наполняю все свое жизненное пространство. Силой гармонии, мироздания и своей свободной воли я формирую свой легкий путь, свет принимаю, мудрость проявляю, да будет так. Мы возвращаемся мысленно в шестой центр, в пятый центр и просматриваем его. Здесь важно понимать, что мы можем смотреть на физическом уровне, также ощущения комка, ощущения дискомфорта, болевых ощущений. И мы должны эти болевые чувства дискомфорта все убирать. Какие-то есть у вас ощущения? Есть немножко сдавленность. Угу. Где? В районе горла. Спереди или со стороны спины? Спереди. Спереди. Если посмотреть на тонком плане, какие у вас возникают ассоциации, что блокирует и вызывает это чувство сдавленности. Образ пришел как щепцы. Ощущение, наверное, не а, не договоренности с определенным человеком. Хорошо. Значит, мысленно вы должны эти щипцы убрать от своего горла, да? mm -hmm. И как-то их трансформировать, то есть либо с ну, в печи, то есть как, как у вас придет какая ассоциация? Светом растворяйте. Растворяйте и наполняйте горловой центр вот этим потоком сверху Очищайте, промывайте. Ощущение облегчения в горле есть? Да. Хорошо. Если готовы, то будем переходить на четвертый центр сердечный. Готово. Угу. Акцентируем внимание и зачитываем формулу активации.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 Есть что-то так же, что блокирует движение энергии, закрытость создает некую? Мы просматриваем как на физическом уровне, так и на тонком уровне. То есть какие ассоциации приходят? У вас есть какое-то чувство дискомфорта? Хочется больше вдохнуть. Угу. Если такое ощущение есть, значит нужно посмотреть на тонком плане, что сдавливает вашу матрицу. Деформирует ваш личный матричный гомеостаз. То есть не дает развернуться, скажем, снять э, эти блокировки. Какая у вас ассоциация? Такой образ пришел, как будто трактор, ну как бы танк-трактор такой вот прям вот. Как будто наехал на нее Такой образ пришел на матрицу. Неожиданно. Мысленно, значит, мы эту ситуацию должны с вами также трансформировать. Как вы ее будете трансформировать? Я хочу сесть за руль и отъехать. куда Можно вот, в гараж его поставить, там будет необходим для работы, да, где пригодится. Главное, что после этой работы полегче становится или нет? облегчение есть ну вот этот глубокий вдох произошел mm -hmm. такое ощущение легче освобождение да mm -hmm. а теперь тут у меня такой вопрос а где у вас больше дискомфорт с левой стороны или справа или по центру больше справа mm -hmm. она получается как будто она как с вот так, а слева вот так, угу. как бы вот подряд, ощущение, когда как, как, да, да, тогда смотрите, как правило, это указывает на то, что у вас нет веры Вселенной, то есть Господу, Богу, я не знаю, как, ну, у всех свое понимание, да, Высшего Разума. Поэтому как бы у вас нет доверия Вселенной. А просмотрите это на тонком плане, как это может про проявляться. И здесь мы можем добавлять какие-то свои аффирмации, допустим, «Я, добавляю, я доверяю Вселенной, я люблю людей, я люблю там мир, и мысленно как бы раскрыть сердечный центр навстречу миру. Полегче? выровнялось Цветочек прям такой. Замечательно. Открылся. Если вы готовы, то мы можем переходить на третий центр. Да. Угу, переходим, акцентируем внимание и зачитываем формулу активации. Ну, даже по общему состоянию, мне кажется, у Гульки так расслабление идет. Угу. Угу. Силой божественной любви я наполняю все свое жизненное пространство, силой гармонии, мироздания и своей свободой воли. Я формирую свой легкий путь. Свет принимаю, мудрость проявляю, да будет так. Угу. Просматриваем центр. Здесь я рекомендую обратить внимание, допустим, на состояние печени, на состояние поджелудочной железы. То есть, есть ли там какие-то опять же вкрапления, блоки, мы их опять также трансформируем. Где у вас больше дискомфорт с правой стороны или с левой? Ну, как бы я скажу, что с правой стороны немножко, как бы, состояние такой, смотрюсь, на печень чуть-чуть есть серость. Uh -huh. Слева uh -huh. спокойно. спокойно. Uh -huh. Это, как правило, говорит о том, что человек подавляет свою свободу выбора. Поэтому мы наполняем печень энергией, да, то есть тем потоком, который идет сверху. И здесь можно также... Сказать себе, что с этого момента я уважаю свою свободу выбора. С этого момента я беру свою жизнь под свой контроль. Также здесь мы можем просмотреть свои денежные потоки. На тонком плане можно посмотреть, как выстроен ваш энергоканал. Уходит он куда-то, стоит кто-то за этим потоком. То есть все зависит от вашего восприятия, как увидит ваш мозг. Мозг работает именно с теми картинками, какие он видит. Что вы видите? Как будто стоит, как патефон, да, вот этот вот... Да, То вот, да, вот, есть да. вот с этой стороны, получается, поток идет до меня, а он в себя как бы все забирает. И сюда доходит какая-то такая, вообще какая-то строечка малюсенькая. А все идет в этот э, патефон, граммофон как вы да. Значит, нужно э, вот эту связь вашего потока с патефоном, с граммофоном убрать. То есть трансформируем, перерезаем, перекрываем. То есть как вам э, будет. Легче с этим справиться. Хочется снять эту пластинку, которая как-то вот поставить ее на полку, угу. выключить гармофон. Угу. Отправить, можно... может быть, хозяину, который его поставил. Вот. Вот, с пожеланием добра, Правильно. любви и счастья. Здесь также можно сказать, что я восстанавливаю свои денежные потоки в полном объеме. Ощущение есть? Облегчение состояния? Такой более равна, равна, как? Равнове, равна, равновесие. равновесие, да? баланс Да, у, -у, -у, -у. у меня энергия. Вот прям начала больше у -у -у. приятный такой. Больший поток появился энергии и наполняется сейчас. Хорошо. Если вы готовы, то мы можем переходить на второй центр. Второй центр находится чуть ниже пупка. Также акцентируем внимание и зачитываем формулу активации. Своей божественной любви mm -hmm. я наполняю. Сейчас <смех> процесы. Да, оттатывает. процессы идут.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 Также здесь можно просмотреть энергоинформационные каналы к своим партнерам, скажем так, куда уходит ваша творческая энергия. Также второй центр отвечает за род, поэтому с левой стороны, если есть дискомфорт, обращаемся к роду к женскому, можно здесь сказать «славлю свой женский род». Если кто-то конкретно пришел на ум, там, бабушка, прабабушка или мама, то можно мысленно обнять и наполнить вот этим светом. Независимо от того, ушли уже родственники из жизни или нет. Также проработать можно с правой, то есть только с мужским родом. Какие у вас ощущения, Ольга, какие ассоциации? У меня пришел сразу образ лед-вода, где-то лед, где-то вода. Угу. Где лед, где вода. Угу. Огня мало? Вот огня как раз хотелось бы. А что-то он там, наверное, вот. вода погасила его. Значит, нужно как это все убрать? Растопить? Растапливаете, высушиваете, как? Трансформируйте. превратились в облачко, и облачки, облака стали выход, как бы идти в своем направлении. Угу. Теперь надо создать чувство тепла, то есть угу. вы ощутили именно во втором центре тепло. Получается? Да, постепенно происходит такое угу. наполнение. Тепло, тепло, <с хорошо. <с <с замечательно. Ощущение. Если готово, то можно перейти на первый центр. Первый центр находится в районе промежности. Также акцентируем внимание и зачитываем формулу активации. С силой божественной любви я наполняю все свою жизненное. Силой гармонии, мироздания, своей свободы и воли я формирую свой легкий путь. Свет принимаю, мудрость проявляю. Да будет так. Mm -hmm. так Рассматриваем свой жизненный mm -hmm. путь. Здесь я как бы рекомендую посмотреть, обратить внимание на тонком плане, какая у вас Площадка под ногами. Поверхность какая? Зыбкая, острая, дискомфорт вызывает, неустойчивость. Какая у вас поверхность под ногами? Бетонная площадка пришла вот такая. У -у -у. Ну, вам комфортно на ней стоять? Ну, хочется на землю. Ну, хорошо, переходите с травмой. Перешли? Теперь здесь можно сказать, что с этого момента я крепко стою на ногах. И мой жизненный путь открыт. Также можно сейчас просмотреть ноги. Есть ли какие-то чувства также дискомфорта или болевые какие-то ощущения в ногах? Правая нога. Как будто спица. Ее нужно будет убрать. Когда вы убираете какой-то предмет, в тонком плане, то нужно обязательно потоком сверху это место как бы залечить. Угу. Угу. Получается? Да, растворилось. Угу. Теперь еще посмотрите. Убрали или нет? В левой ноге подкали. У -у -у. И здесь важно ощутить движение энергии. Появилось в ногах или нет? Насколько оно сильное? Где оно блокируется, это движение энергии? Я бы сказала, я стала чувствовать легкость вокруг, как будто энергия обволакла ножки. Хорошо. Доработали с ногами? Сейчас, секундочку. Еще, Делаю Сейчас, Делаю нога. Теперь мысленно возвращаемся в восьмой центр над головой. Его нужно закрутить вокруг своей оси по часовой стрелке. А через него набрать, скажем так, светом свое поле, как снаружи, так и внутри тела. То есть восьмой центр у нас над нашим полем. Сверху нашего поля, как бы вот этой нашей матрицы, можно накинуть кольчугу это такая сеточка она может быть разного цвета у кого золотистый у кого серебряный и закрутить поле вокруг себя также по часовой стрелке то есть и здесь когда поле начинает крутиться можно представить как от вас Отлетает вся грязь, все чужеродные программы, блокирующие ваш жизненный путь. И можно также добавлять какие-то аффирмации. То есть там очищаю свое поле, простраиваю свое благополучие. То есть все, что вам на данный момент хочется сказать. Все, Ольга, спасибо. Скажите пару слов по ощущению. Какие у вас ощущения сейчас после активации? Насколько они отличаются от того, что было до и сейчас? Такое глобальное, тотальное спокойствие угу. и ощущение легкости. Вот даже вот оно чувствуется. Угу. Ощущение наполненности угу. и легкие ноги. Удивительно. То, что я давно их не чувствовал такими. Значит, рекомендация работы с покровом два раза в день утром и вечером в течение 21 дня. Все, всем пока, благодарю.